Всем привет! Сегодня решил поделиться очень старым видео, это мой опыт использования KF-101 Max, а точнее негативный опыт, само видео очень старое датируется от 18 января. То есть на день размещения данного ролика прошло ровно 8 месяцев. Испытывал я именно этот квадрокоптер, который сейчас на видео, к 101 Макс. Опять же, при первом запуске квадрокоптера я понять не мог, что происходит, почему он не взлетает. Просто запускается моторы и тут же глушится. Если присмотреться внимательно, то, конечно, он не взлетал именно из-за отсутствия спутников. Где спутники, Карл? Ну, в общем, через несколько буквально секунд там минуту может быть да несколько неудачных попыток прогрузились спутники потому что обычно при первом запуске дрона первый поиск э, спутников таких бюджетных квадрокоптеров да как f101 max там sg906 4 k pro в общем в бюджетных дронах спутники ищутся не с первой секунды и даже не с 20 секунды порой нужно подождать буквально да. около минуты плюс-минус и необходимое количество спутников в дальнейшем определиться приложение вам покажет и можете уже спокойно взлетать что в принципе сейчас и происходит прошло некоторое время, я спокойно взлетаю ну, что происходит в дальнейшем, сейчас э, видно на видео дрон резко теряет э, спутники и уходит в крутой пике он задевает э, одну из веток рядом стоящего дерева там верба стояла, Л лопастями отрубил кусочек ветки, и вместе с ней упал на землю. Ну, к сожалению, дрон хоть и остался рабочим, но пострадала одна из его ног. Она попросту там треснула. И, долго не думая, в принципе, дрон тут же отправил обратно продавцу, воспользуешься опцией такой, бесплатный возврат в течение 15 дней. Вот такой короткий видеоролик о неудачном полете квадрокоптера КФ-101 МАКС.